Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне. Ну, понятно, что там существует, в общем-то, направление. С того момента оно существует, когда Кеннеди заявил о том, что там Луна наш, Да, помните? И лунная программа. Зачем была лунная программа? Космонавт на Луне высадить? Ну, высадили бы и все. А зачем туда такое количество раз летали? Именно потому, что Луна нужна была как сырьевой передаток, и когда сейчас рассказывают, тут вот очень сильно возмутились, да, в Роскосмосе обвинили Трампа в попытке захватить другие планеты, просто охерели совсем, просто такие смешные люди. Ну, во-первых, закон-то по поводу Луны подписан еще в пятнадцатом году, они что-то опоздали со своими криками, да, надо было еще, кстати, Обаму винить, да, Обама виноват, вот, и что можно сказать по этому поводу, ну, вот пишет, в истории уже были примеры, это вот Роскосмос, это, представляете, вот что в башке, вы слушаетесь. в истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах, все помнят, что из этого вышло, Но ну, имеет в виду Гитлера, что Это Луна, это, блядь, Советский Союз, этот придурок, который говорит, он там сидит на Луне, что ли? Ты вначале до Луны доберись, идиот, представляете? То есть, они на полном серьезе, вот эти вот, чмошники, рассматривают Луну как некий предаток, как их собственность. Ой, блядь. Космическое пространство, это Трамп говорит, является юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Все, точка, понимаете, абсолютно правильно. Кому принадлежит, грубо говоря, Луна? Кому принадлежит? Тому, кто туда может долететь. Какой смысл Соединенным Штатам, которые могут долететь сами, да? То есть, НАСА может туда забросить людей, Маск может туда забросить людей, да? И еще одна фирма там может гипотетически забросить людей. То есть, две коммерческие структуры одна и одна государственная могут туда улететь. Какой смысл договариваться э, с каким-нибудь Вануату, например, да? или с Зимбабве? Да и с Россией тоже, потому что мощности России по заброске людей на Луну такие же, как в Зимбабве. Абсолютно. То какой смысл договариваться? Это колонизация. Кто колонизировал во времена колонии? Те, у кого были возможности технические, у кого были корабли. Испания была колонизатором, да? потому что была армада испанская. Англия была колонизатором, потому что ну, уже не первыми, но построили корабли. Голландия, Португалия, вот были колонизаторы, потому что у них были корабли, они могли доплыть. А это круче, чем море, космос. Поэтому колонизация космоса относится только к развитию технологий. И договариваться надо только тем, у кого эти технологии есть. А не тем, у кого они были, как там у Советского Союза, да, или гипотетически в будущем будут. И вот тут пишут многие, что с Трампом не согласны, я тоже, кстати, не согласен с Трампом, абсолютно не согласен, и знаете почему? Потому что космос это зона свободы, абсолютной свободы, любой человек должен и может использовать космос без одобрения кого-либо, с какой стати? Если я могу туда долететь, зачем мне одобрение Трампа? Я понимаю, что то, что сделал Трамп, это более высокий уровень, да? для колонизации Луны, то есть он дал возможность маскам и так далее, правовые основания дал им решать вопросы с колонизацией Луны, с установлением там различных станций и так далее, но мне кажется здесь должен принят быть соответствующий документ в рамках ООН и подписанный всеми странами, что... то не нужно никакого одобрения ни от какого государства для того, чтобы вести работу в космосе. У тебя есть деньги, у тебя есть инженеры, у тебя есть мозги. Ну и, пожалуйста, дерзай. Если ты пролетишь, у тебя корабль до Луны, не долетит тебе никакое государство, компенсировать ничего не будет. Поэтому какой смысл с государством договариваться? Вот я написал для себя на полях, свобода в космосе это естественное право первопроходцев, безусловно, человечество только так может развиваться, это естественное право первопроходцев. Шесть суток на Луне, новые дачи, да, это классно, а я бы, знаете, еще, вот если бы у меня была возможность пофантазировать так вот, да, вот что бы кто-то сделал на Луне, я бы сделал на Луне отель. Классный отель такой со стеклами, с такими, ну естественно, там, пуль непробиваемыми, чтобы можно было видеть Землю, представляете, то есть на Луне и постоянно наблюдаешь за Землей, да, а отели для новобрачных, потому что на Луне вес тела в 6 раз меньше, да, в шесть раз. Представляете, какие там возможности для новобрачных. Просто невероятный совершенно. Стеклянный отель с видом на землю и полный кайф. Вот это, жаль, я до этого не доживу.